Друзья, всем привет! Я Димас. Тут сегодня мои руки, опять же, сегодня буду закрывать огурцы по ну, достаточно интересному рецепту с томатным кетчупом или с томатной пастой. Давно все закрывают. так что сегодня у нас будут присутствовать, естественно, огурцы свежие сегодняшнего года, репчатый лук тоже домашний. Огурцов где-то килограмм полтора-два все потом вам скажу также добавлю из своих причуд это как обычно закрываемые зонтики укропные и кориандр уже семена вот такие зеленые как бы добавлю просто для какой-то добык экзотики. я не знаю по каким рецептам закрывают добавляют этого нет но мне кажется огурцы без укропного семя и без кориандра они как бы не огурцы незакрываемые также будет использоваться кетчуп у меня такой то вот обычный махиев если вы хотите больше там, острый, покупаете махейв острый или какой-то подобный, тоже острый. Вот его добавим. Также я добавлю столовую ложку горчицы. Пикантность больше добавить. Добавлю пару острых перцев. Вот таких вот, очень острых достаточно. Но они еще зеленые, но... Когда они будут красные, они будут еще более острые. Доволю базилик. У меня вот есть разные тут. Если нет базилика, добавьте укроп и этрушку. Как бы укроп вообще сочетается обалденно с огурцами. Я вот решил добавить более такого ароматных, ароматных специй. Прошлогодний чеснок у меня завалялся. Здесь несколько зубчиков кину. Также буду использовать уксус яблочный. Если нет яблочного, используйте обычный столовый. Соль, сахар. И вот у меня такие сосиски залежались. Тут папа может. Самые простые, самые дешевые. Тоже буду их использовать. Так что приступим э, к нашему э, приготовлению. Для этого нам понадобится э, достаточно большая кастрюля, в зависимости количества которых вы, литров будете закрывать. И туда будем добавлять все сопутствующие наши ингредиенты. Где-то столовая ложка острые горчицы. также кетчуп где-то на наши полтора-два килограмма огурцов ну если у вас нет кетчупа, можете использовать томатную пасту ну где-то грамм 300-400 очень много кто делает сразу с острым кетчупом, но как бы не все любят острые так что я использую обычный кетчуп но при этом добавляю э, вот такие вот печки чили также добавляем сахар на наше количество огурцов где-то 45 столовых ложек сахара дабы быть чтобы он был более сладкий можно даже 6 добавить вот. соль присутствует тоже у нас ну одна полторы столовые ложки не больше также у нас будет уксус где-то миллилитров 200-150. Такое же количество воды обычной. Вот, добавляем воду, дабы прибавить массы и как бы, чтобы не были такие пикантные из-за уксуса у нас огурцы, Тут ссылочка будет вверху, где-нибудь здесь, в описании, как делали мы огурцы пикули. Там самый настоящий рецепт, именно уксусный. Все, мы добавили наши ингредиенты, и теперь все это размешиваем. Как бы жидкие ингредиенты. Все остальное сейчас добавим. Запах обалденный, сразу говорю. И горчица присутствует, даже горчица перебивает. Она, в тоже горчица очень острая. Кто покупает такую горчицу, она вообще обалденная. И реально очень вкусная. По всем, по всем критериям она опережает любые отечественные, российские горчицы. Так что добавляем чеснок. Нарезка произвольная, мы просто нарежем кругляшечками такими, дабы он просто отдал свой вкус. Добавляем в нашу смесь острый перец, 4-6 частей режем. Репчатый лук. Нарезка тоже на самом деле произвольная, так как это получается у нас в подобии салата. Полуполукольцами либо просто полукольцами. И все, отправляем нашу смесь. Три средней луковицы. Ну, полтора-два килограмма огурцов. Ну, как вы любите лук. Все зависит от этого. Добавляем наши зонтики. Чтобы каждой баночки досталось, можно каждый зонтик отломить и добавить. Вот так вот, таким вот макаром все у нас попадают в нашу кастрюльку обязательно смотрите, чтобы зонтики были чистые без всяких букашек, таракашек такие вот зрелые а то и более зрелые, потому что весь вкус в семенах укропа кто не знает, можете почитать что семена укропа очень полезны для нашего организма и также вот добавляем наши семена кориандра они тоже еще зеленые, еще не... только-только отцвели, вот образуется наш... наш именно кориандр из кинзы, так называемый. И тоже добавляем, сейчас мелко-мелко пошинкуем и добавим обалденные приправы. Небольшой пучочек, если вам не нравится кориандр, можете не добавлять, это все на ваше усмотрение. Также мы добавим немножко базилика, если у вас нет базилика. Добавьте укроп или петрушку. Укроп почти сочетается с огурцами обалденно. Так что вперед. И также добавляем наши огурцы. Тут нарезка произвольная. Вот. Но я решил нарезать вот, такие вот такой вот большой огурец достаточно. Получается на половинке 6 частей, целый огурец 12 частей для закуски это обалденно получится вот такие вот кусочки а если вам хочется крупнее, делайте крупнее но у меня банки небольшие, пол литровые из-за этого будет наполняться более удобно вот такими ми мини кусочками все зависит от тех банок какие вы наполняете, естественно в трехлитровую банку вот таких кусочков прям вообще зайдет прям, в, прям очень много вот такие замечательные огурчики все с грядки естественно удаляем попки они никому не интересны ну вот смотрите друзья я еще добавил кетчупу немножко дабы догнать до 300 миллилитров как бы в тех пачках чуть-чуть оставалось как бы не хватило смотрите там присутствует влага у нас сейчас огурцы дадут свою влагу еще воду и как бы слишком много не добавляйте воды потому что ну рассол останется и как бы он не войдет у вас по массе у вас будут полупустые банки полурассольные банки должны быть плотно забитые как бы, и воды там как бы 1 5 1 6 часть любой банки должно быть присутствовать на самом деле все зависит от хозяек как все, все закрывают но вот я пытаюсь вот так закрыть чтобы воды было по минимуму чтобы больше было короче готовой продукции, а не массы нет. Также вот наши сосиски ждут своей очереди. Сейчас огурцы наши закипят и мы добавим сосиски. Нарежем также каждую сосиску на 6 частей. Не пробовал, никогда не закрывал такой вариант вот таких огурцов с сосисками. Пробовал без сосисок. Было приятно, вкусно и вот решил попробовать. Мне меня залежались такие вот самые вкусные сосиски. Все их покупали. Ценовая категория. Пятиворочки в обычных магазинах, она а самая дешевая сосиски. Все могут их позволить, так что все, сейчас пойду поставлю на огонь. Ну вот, смотрите, у нас все закипело. Мы, естественно, это все мешаем. Сейчас пару минут будем кидать наши сосиски. Ароматно, вообще с запахом, очень вкусно пахнет. Да, это вообще божественно так ну вот у нас прошло две минуточки и мы закидываем на эссисоны ну, запах вообще чудесный кто любит такие консервации тот вообще мне кажется тащится ну все буквально сейчас 2-3 минуты кипятим на максимуме и томим на медном огне опять же пару минут и уже можно закрывать ну можно закрывать уже в принципе сейчас что чтобы сосиски проварились мы дадим еще немножко аромата вид вообще изумительный посмотрим на вкус как будет потом через две-три недели я думаю будет достаточно ну вот друзья смотрите замечательно наши проварились сосиски огурцы немножко приобрели вот этот оранжевый цвет они тоже проварились что им нужно для консервации Буквально прошло 3 минуты, все булькает, кипит. Я выключаю нашу комфорку и сейчас будем мы раскладывать по баночкам и увидеть, что у нас получилось. Все, у нас готово, будем закрывать наши прекрасные огурцы. М -м -м, великолепно выглядит вообще. такая отличная баночка горячая отличная ну смотрите ребят у нас прошло вот три недели наши огурчики с сосисками подошли но ну, я так думаю подошли так что сейчас вскроем посмотрим что у нас получилось и вообще что это ну, съедобная не съедобная такая штука но я думаю это все съедобная вот Такие огурчики получаются. Запах приятный, даже с российским пахнет больше, чем огурцами. Реально. Так это все выглядит. Чуть выглядел так. Чтобы показать вам. Без обмана. Вот такая штука. Видите, присутствуют сосиски. Огурцы. Старался нарезать одинаково. Даже огурцы, смотрите, вот старенькие я брал специально. Такие вот крупнозернистые уже не молодые вот запах обалденный вообще реально буду пробовать сейчас огурцы самый старый попробую очень прикольно как закуска получается но вот табурец как закуска лук лук и перчик сейчас вот попробую и перчик кстати такой плотненький не развалился, и острый, не забудьте, там острый добавлял, сосисочек, ну на вкус не очень, как себя, сухая, вот попробую еще вместе с огурцом, чтобы понять, реально вкус я и делал, что пробовать здесь все с огурцом, соус томатный и пробовать с огурцом, ну прикольно, но... Реально сосиска суховато, вообще суховато. Возможно, у нас такие сосиски, мы брали дешевые, да? Как вариант. Это был эксперимент, как бы вы поняли, наверное, по видео. Вы можете добавить э, реально на то количество огурцов пару жирных сарделек. Вот это будет, может быть, поинтереснее. Соус вкусные, огурцы обалденные. Самое интересное, то, что огурцы приняли вот этот сосисок. Они даже приняли по запаху, даже чувствуется запах сосисок. На вкусу по-любому. Попробуйте, закройте несколько баночек. Понравится, вам не понравится, как бы мне, мне идеально понравилось. Всем приятного аппетита. Вот такая вот заготовочка была на зиму. Адимас. Лайки, дизлайки, пишите комментарии обязательно.